Всем привет! В эфире Универньюз. С вами я, Анна Глазунова. И так сегодня в выпуске. В КФУ прошел обучающий семинар Института Адизиса. Ученикам лице имени Лобачевского КФУ представилась возможность познакомиться с образовательными программами японских вузов. Казанский федеральный университет посетили с рабочим визитом представители австралийских университетов. О том, как лучше узнавать людей, как с ними коммуницировать и как управлять изменениями в быстро меняющемся мире – на многие вопросы ответил декан высшей школы Адизиса. Основатель института Адизиса ИСАК Адизис считается одним из лучших бизнес-мыслителей, мировым экспертом в сфере менеджмента. Обучающий семинар прошел в Казанском федеральном университете. Подробности далее. В Центре магистратуры Института управления экономики и финансов КФУ проходит обучающий семинар на тему управления изменениями внутри организации специально для Казанского федерального университета. Его проводят приглашенный гости США, декан высшей школы Адизиса, вице-президент Института Адизиса по Западной Европе и странам Балтии Виргиниус Кундратас. Я очень рад первый раз быть в Казанском университете, потому что очень знаменитый университет. Я не первый раз здесь. Всегда рад приезжать в Казань, потому что уникальный город. Здесь присутствует ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также проректора, директора институтов и те, кто занимается управленческой деятельностью внутри университета. Изменения всегда приносят нам проблему. Изменения что-то новое, что-то другое, чем мы привыкли делать. Некоторые люди им вот это решение принять как вот так, вот так, легко принимают. Некоторые люди очень трудно принимают Каждый из участников высказался о том, что он хочет получить от этого семинара. Кому-то интересно, как совместить эффективное управление и человеческие отношения в коллективе. Кто-то хотел услышать мировой опыт. Было высказано мнение о том, какие изменения необходимо сделать за два года, чтобы войти в 100 лучших университетов мира. Своими ожиданиями поделился и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Мир очень сильно меняется. И, Ждание такое, как научиться изменять университет, не обращая внимания на социальные проблемы. Консультант Института Адидиаса Виргиниус Кондратас приехал поделиться со слушателями основными принципами и методами, которые помогут повысить эффективность работы. Семинар завершится 7 марта. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На сегодняшний день повысить свои теоретические знания и профессионализм стремятся многим. И в этом смысле актуальным для молодежи становится вопрос обучения за границей. Так, ученикам лице имени Лобачевского КФУ представилась возможность познакомиться с образовательными программами японских вузов. Подробнее расскажет наш корреспондент. В КФУ впервые состоялся Казанский форум обучения в Японии. Он проводится с целью привлечения внимания студентов и аспирантов казанских вузов к возможностям получения образования в Японии. В рамках форума 7 марта лицея имени Лобачевского Казанского университета в составе 10 человек посетила делегация из Японии. Представителям японских вузов провели экскурсию по зданию лицея, угостили национальными блюдами, а ученицы лицея научили гостей национальному танцу, что уже служит доброй традицией при встрече иностранцев. После ознакомительной части направились В актовый зал. В дружеской обстановке для учащихся 10-11 классов лицея гости представили свои образовательные программы вузов, которые могут быть реализованы совместно с Россией. Сегодня в зале собрались учащиеся лицея Лобачевского и представители вузов Японии. И мы ожидаем 6 презентаций образовательных программ. Я думаю, что эти программы будут интересны для наших обучающихся, потому что все чаще и чаще ребята задумываются именно об обмене, не о поступлении в международные вузы, а именно о программах, которые могут быть им интересны и полезны во время обучения в Казанском федеральном университете. Ребята смогли узнать об обучении в японских университетах, стипендиях, особенностях повседневной жизни в Японии, а также карьерных возможностях. Валерия Муратова, Универньюз. Казанский федеральный университет посетили с рабочим визитом представители университетов Тасмании, Манаши и Сиднея. О цели их визита мы расскажем вам в нашем следующем сюжете. Ученые крупных австралийских вузов посетили Казанский федеральный университет, чтобы встретиться с казанскими исследователями в области точных и естественных наук, природопользования, а также менеджмента. Встреча прошла в главном здании университета. Сегодня у нас в Казанском университете в гостях делегации трех австралийских университетов. Визит этих университетов был организован посольством Австралии, в Москве. Вот, это университет технологический Сидне, университет Тасмании, университет Маныша. Это какие университеты развитые, ведущие университеты. В ходе переговоров ученым удалось найти точки соприкосновения научных интересов и теперь в их планах начало сотрудничества по обозначенным направлениям. В Институт математики встречался с представителем технологического университета в Сиднее, обсудили возможные точки соприкосновения и сотрудничества, нашли такие точки. Сейчас пойдем дальше знакомиться с нашими коллегами, с, с кафедрой теоретической механики, с кафедрой аэромеханики. Также они занимаются наукой о данных, большими данными, познакомимся с группой. Наши институты, который занимается этими же проблемами. Кроме официальной встречи, гостей университета ждала также экскурсия по главному зданию и музею истории КФУ. Камиль Гемездинов, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ реализуется программа двойных дипломов с Чешским техническим университетом. Подробнее об этой программе мы расскажем в следующем сюжете. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета реализует магистрскую программу двойных дипломов «Открытая информатика». Партнером выступает Чешский технический университет. В Институте вычислительной математики и информационных технологий я получила достаточно глубокие знания как по программированию, так и по математике, для того, чтобы успешно справляться с нагрузкой в Чешском техническом университете, а также, чтобы успешно написать свою магистерскую диссертацию. Целью программы является подготовка IT-специалистов, способных выполнять функции ведущих программистов и системных аналитиков, и обладающих компетенциями российского и европейского уровня. Цель поступления на программу «Открытая информатика» для меня была следующей. Это повысить профессиональные навыки, получить впечатление от поездки за границу и, в общем, познакомиться с разными интересными людьми. В рамках программы изучается множество дисциплин, среди которых анализ данных в финансах и экономике, технологии программирования с открытым кодом, система анализа данных и другие. Казанский федеральный университет дает очень хорошие фундаментальные издания теоретически. А технический университет в Праге он больше направлен на прикладные науки. А поэтому как бы, эта программа позволяет совместить и то, и другое и получить полноценное образование. После завершения программы студенты получают российский диплом магистра по направлению прикладная математика и информатика. И диплом магистра наук Чешского технического института в Праге по направлению открытая информатика программная инженерия. Получение дипломов Чешского университета было очень волнительным, торжественным мероприятием. Я была очень счастлива и рада, что прошла этот путь, не такой простой, но уверена, что такой нужный для моего будущего. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз. Тем временем в Елабужском институте КФУ прошел целый ряд мероприятий для студентов и преподавателей института, и даже школьников Татарстана. Об этом наш следующий сюжет. В Елабужском институте КФУ на базе факультета математики и естественных наук была организована Республиканская научно-практическая конференция «Биологические науки. Прошлое, настоящее будущее для школьников 7 по 11 классов всего Татарстана». Я регулярно принимаю участие в универсиатах и конкурсах Елабужского КФУ и приняла участие также в сегодняшней универсиаде. А Институт кафедры экономики и менеджмента Елабужского института КФУ организовал и провел ежегодную научную универсиаду по экономике для учащихся колледжей и школьников с 9 по 11 класса. В этом году география обширна. Это Елабуга, Мадыш, Челны. Также приехали гости из Нижнекамска, из Бавлов, из э, Аль Альметьевска преддверии Масленица сотрудники и студенты Елабужского института КФУ Подготовили увлекательную конкурсную программу для всех гостей Они отвечали на вопросы викторины, соревновались в перетягивании каната, танцевали флешно Об эмоциях говорить даже не приходится, потому что после напряженной работы Весь месяц, весь квартал у нас и лекции, практика, статьи Семинары, конференции защиты. И вот правком, и студенты молодцы организовали такой праздник. Камиль Гемоздинов, Сирена Иванова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.